Итак, про мясо начинают в сильной стороне, ATM, они же Extreme Kill будут начинать за слабую сторону, за атаку, но это пока что ножи, разумеется, да, и в теории, если ножи будут выиграны командой ATM, то они могут начать как бы и... Э, за сильную сторону и, как вы видите, во всяком случае, первые шажки э, к э, сильной стороне уже сделаны. Правда, не совсем конкретно и не очень-то уж и надолго. А, давайте быстренько пока пробежимся по составам. Команду мясо на этом матче представляют бан на фасткапе. Алексия, Фокс, Флэш, Гардиан и Дуримар. Команда ATM это «Психопат», «Доуп», «Бодяга», «Тео», «Ашот». И AdState, дорогие друзья Пистолетный раунд начинается в составе э, Вернее, в таких же самых позициях В которых он, в общем-то говоря Начинался на живой раунд Блин, вспомнил На одной из наших игр мы попались против Ну, реально известной команды Голосование тоже запустили За нас были 2% В итоге мы выиграли Было приятно Володя Грачей в свое время, мне кажется Очень многие недооценивали Банна фасткап перед смертью успевает в торце забрать одного из соперников. Тем не менее, на точку Б идет массивная, массивнейшая, я бы даже сказал, атака в исполнении коллектива ATM И какие-то фраги, какие-то сумасшедшие фраги. Успевает оформлять доуп. Разваливает два кабина. Два кабина, елки-палки. Два кабинета. И вместе с ним Бодяга, кстати, неплохо наваливает. Но слайд Гардиан один на один. Кому здесь хватит опыта и умения стрелять, потому что по лайфбарам все плюс-минус одинаково. 28 хп против 25. И слайд-гардин, кстати, лезет в заведомо проигрышную позицию. Не совсем понял я сейчас мува от небезызвестного с одной стороны игрока. И вроде бы достаточно опытного. Но тут было прям, ну, совсем-совсем-совсем-совсем. Прям совсем-совсем-совсем. Конечно же, некорректно. Аленку поменяли, да, но Аленка это был парень, на самом деле. Маленькая завеса тайн приоткроется, да. А вот Алексия Фокс это реально девушка. Вот, собственно, почему я и говорил, что, возможно, состав будет из-за этого чуть-чуть слабее, потому что это девушка, но ни хрена себе! Слайд-гардиан! Слайд-гардиан! Четыре минуса, стекла, хэджотами! Уволены! Просто уволил Слайд Гардиан всех своих соперников, которые пытались сейчас забирать себе позицию на зелени. А вот этот поворот, дамы и господа, Тео. Последним остается, вероятнее всего, Тео, конечно, мягко говоря, шокирован случившимся, но что поделать? Уже ничего не вернешь и надо пытаться выигрывать э, вот так как-то. Вас в телеграме канал есть? Нет, Азизбек нету. И Володя Дуримар еще один хедшот. В результате 5 хэдшотов сдегла От команды про мясо и счет 1-1 Ляшо вешает Да, Володь, абсолютно жесткие какие-то головы Саша, это игровая карта соперников То есть это их выбор Или как, Денис? Я вот что-то не очень понял Трактовки, так скажем, твоего Простите меня Твоего высказывания а экономически теперь уже у коллектива ATM и Алексия Фокс, та самая девушка, забирает Тео. Следом забирает Володя Дуримарищи. наказывающий своих соперников на зелени. Все так же на зелени у команды ATM какие-то проблемки. Не сильно получается выходить и не сильно получается делать это беспроблемно. Что, кстати, характерно для большинства игроков, атакующих на карте Трейн, почему-то зелень. Отдается, я заметил, многим с трудом, хотя на самом деле вроде бы позиция не такая уж и сложная. Ну, то есть она вполне себе открываемая. Главное, правильно, конечно, и грамотно ее прокинуть и какой-то саппорт и сотни получить, хотя какой-то. Ну, Флэш и Слайд Гардиан добивают остатки команды ATM и на табло 2-1. Откройте, пожалуйста, в Телеграме Да, я бы открыл, но мне ее, в общем-то, незачем открывать-то на самом деле Ну, я имею в виду ее, его канал в Телеграме Просто для каких целей? Чтобы я там постил а, То есть это просто дополнительная социальная сеть, за которой нужно следить А у меня времени не хватает следить за Контакт, э, вот в данный момент, где я есть Это YouTube, Twitch, Контакт, Яндекс Дзен и Рутуб и еще сюда как бы припишем, например, тот же самый Telegram, за которым также нужно следить. В него что-то нужно постить, какой-то контент делать. И это будет прям... Уж совсем мне не по плечу. Времени столько свободного нет. Алексия Фокс. Дабл kill. Вот так вот представительница прекрасного пола с праздником ее, кстати, уничтожает двух оппонентов, но Бодяга поставил хэдшот Денису. Это значит, что сейчас будет неминуемый выход на точку «Б». Флэш забирает психопата, и атака здесь будет поставлена бомба так или иначе. Володя Дуримар расстреливает Бодягу, Доуп пытается свалить с опасной позиции, ему, кстати, удается это сделать. Парадоксально, но тайминги сыграли здесь действительно в его сторону. 44% здоровья, уже кто-то на дефьюзе, бомбу снимают, и доуп. Только один минус, естественно, здесь делает. Хотя мне кажется, что вот в оконцовке раунда вообще не стоило куда-либо лезть. Можно было бы просто как-то спокойненько поиграть, так скажем, Да. Они ее тренируют, это их карта. А, вот как, Денис, все, понял. Ну вот, теперь вы знаете, что команда про мясо, можно сказать, этот матч играет в гостях. Спасибо за ответ, да всегда, пожалуйста. Слайд Гардиан минус со снайперской винтовки. И это первый фраг, который умудряется сделать коллектив ATM. Бан на фасткапе добивает бодягу, а слайд Гардиан, в свою очередь, продолжает... Удерживает соперников на зелени, не удается забрать последнего с АВП, зато с Дигла еще один ваншот оформляет слайд Гардиан, ну просто зверь, просто зверь неистовый э, играет за команду про мясо, ну и, собственно, кто знает, это бывший игрок э, команды Хайред Киллер, ныне команда уже, э, кстати, фишечный дым, да, ну... Типа, зачем? <laughs> типа, денег много у команды ATM, тратить некуда, и поэтому этот дым, видимо, был куплен и выброшен. В общем, да, э, игрок команды Hyred Killer, которая ныне уже не играет, э, к величайшему сожалению. Но, возможно, они скоро перейдут в Counter-Strike Global Offensive, но это не точно. слайд Гардиан по-прежнему на АВП продолжает наваливать, забирает доупа. Там кто-то разбился, по-моему, психопат, если я не ошибаюсь, разбился, прыгнув с вагона. Короче, мягкой посадочки не было. Бодяга вместе с Ашотом остаются в паре против Слайд Гардиана и Володи Дуримара. Оба, естественно, они играли в одной команде, по идее сыгранность у них должна быть, но мы все, конечно же, знаем, что Володя Дуримар тот еще продавец, и Слайд Гардиан он, он продает с завидной частотой. Вот никто так часто не продает Слайд Гардиана, как делает это капитан команды Ашот. 74 хп было, выстрел в него попал частично прострелом и осталось 49 хп. Володя Дуримарыч идет и находит на удивление Ашота. Я думал, Ашот услышит приближающийся топ и сумеет среагировать, но не в этот раз, по всей видимости. 5-1 в пользу Про Мясо. Но, блин, давайте вспоминать карту Нюк, которую мы только что смотрели. Относительно стыдная карта, как мне кажется, для команды Про Мясо, потому что все-таки их состав э Пополнили, пусть и кратковременно, но все же, достаточно сильные игроки команды хайрат Киллер, Поэтому странно, что они проиграли на нюке сильную сторону. Почти проиграли ее там, до ну, 9-2 было как бы, да? Играя за оборону. Это вызывает, конечно, определенные вопросы. Поэтому я не буду ничего говорить касаемо того, как сейчас про мясо играют. Что типа 5-1 это круто, но они в сильной стороне. Что будет во второй половине... Вспоминая предыдущую карту, даже предполагать не хочу. Володя Дуримар! Замечательная хаешечка. Ну, просто как э -э завещали... Самые лучшие профессиональные контр-страйкеры э, этой вселенной. Психопат и Ашот по минусу. Алексия Фокс забирает Ашота и прекрасно понимает позицию психопата. По нему, естественно, есть информация. У него 19 хп. Его здесь, кстати, и флэш ждет. Все его здесь ждут, но тайминги распорядились таким образом, что флэш... Аккурат в тот момент, когда к нему заходил соперник, отворачивается к нему спиной. Классика жанра, увы. Печальная причем классика жанра. Я думаю, каждый, кто играл в Counter-Strike, так или иначе, но сталкивался с тем, что к нему заходили в спину, когда он только-только отвернулся от этой позиции. Это неизбежно. Бан на фасткапе чудом сейчас пережил встречу с психопатом, потому что там АВП и, вероятнее всего, произошел бы какой-нибудь неприятный ваншот, но... Спас его товарищ по команде с никнеймом Флэш слайд Гардиан успел сделать один минус Я слышу пулемет Пулемет у нас у капитана команды Хайрат Киллер У Володи Дуримара Володя Дуримар активно пытается убить стену на точке Б Но стена не умирает У нее, кстати, так вот неожиданно Очень много э, процентов здоровья Что 200 пуль можно в нее выпустить Она все равно не умрет Минус от Тео по слайд Гардиану Флэш разменный минус И пулемет Нет вот тот самый, опять же, момент, когда решил повыпендриваться а как-то зазря на самом деле. Доуп забирает Дуримара, следом забирает бану на фасткапе. И только флэш остается один на один с доупом. При этом доуп без бомбы. Насколько я понимаю, бомба лежит где-то в районе зелени. Не зря же доуп идет куда-то в этом направлении. И именно здесь находится флэш. Ну, судя по всему, игроку атаки так или иначе, придется идти. За бомбой, которая, да, кстати, как раз на зелени лежит. Но зря, мне кажется, флэш занимает вот такую позицию, потому что такая позиция простреливается, ну, сверх... Сверх на ура! Какие тайминги! Долб вытаскивает! Вот это нахрен замечательнейший момент на самом-то деле. Uh, не могу, вот честно, не могу. Не из личной, конечно же, любви к Володе, но все-таки не могу отметить, что в какой-то степени его купленный пулемет повлиял на поражение в этом раунде, потому что он вполне себе спокойно перестреливал бы Доупа, не будь у него в руках пулемет. Пулеметчик, блин. Но, тем не менее, 6-2 позволяют промясовцы опять пулемет, блять. Простите. Не вырвалось, простите. Опять пулемет у него просто. В предыдущем раунде не сработало, так он еще раз пытается его реализовать, на этот раз, правда, на зелень. Ну, ладно. Земля ему, как говорит, с пухом, и ему, и пулемету. Бан на фасткапе успевает убежать. Как сильно Денис сейчас испугался своего соперника, находящегося в торце, ну, сложно даже представить. Ну а как еще, собственно говоря? Потому что очень неудобно поймал его соперник на релоуде. Володя, кстати, дострелялся на своем пулемете, собственно, получив по голове от доупа, как и в предыдущем раунде. Вот какие-то вещи в этом мире, видимо, вечные и не меняются никогда вообще вот. Вот просто не меняются. Пулеметчик, блин. 4-2. Это количество живых игроков с одной стороны и с другой. Ну, мы помним, как Доуп один в 3 затащил только что, да? Поэтому я бы не радовался на месте команд про мясо. Доуп делает еще один минус. Алексия Фокс. Халявный фраг по Тео, но по Доуп-то есть информация и ситуация, что самое интересное. Один в 3. Чуть-чуть ранее, буквально парочкой минут ранее Доуп затащил такое, и вот вам... Минус по флэшу, но благо, что слайд Гардиан не всегда промахивается со снайперской винтовки. В этом матче он уже несколько выстрелов, к сожалению, смазал. Но это только несколько выстрелов, что в общем-то само по себе не критично. Поэтому и сейчас было попадание и именно поэтому сейчас было, что называется, затащено снайпером команды про ну, сейчас Слайд Гардиан вновь занимает позицию на шестой линии, прикрывает э, Володя Дуримара, который теперь решил купить э, дробовик. А я, кстати, вот могу вам сказать, на самом деле это хитрая штука. Знаете, почему Володя покупает приколюшные девайсы? А, потому что у него просто сегодня с нормальных не летит. Это не потому, что он решил поприкалываться, а потому что у него просто сэмки не залетает. Ха, -ха, ха Рассекречены вы, Володя! А, минус от Дуримара? Нет, кстати, смотрите, дробовика все-таки удается забрать бодягу. Слайд Гардиан пытается там что-то где-то настрелить. И уже целую обойму всадил в стену, но пока без минусов, увы и ах. Можно модера, увы, мибро, но модераторы нынче ограничены. Донатными, так скажем, средствами Ну, то есть Если по-русски модераторку, модерку точнее Я выдаю теперь уже только за донат Потому что слишком много модеров было Слайд Гардиан! Это что, эйс, что ли? Нет, 4 минуса Володя Дуримар успел одного с дробовика насадить на дробовик В общем, да, успел одного насадить на свой дробовик И по результату Слайд Гардиан решил разбиться Непонятно, зачем Слайдгардиан покончил жизнь самоубийством, вроде сделал 4 минуса, 21 на 4 уже статистика, головокружительные циферки какие-то, но тем не менее. А, победа в первой половине достается команде про не совсем легко, конечно, достается, в какой-то степени за... пришлось запотеть за какие-то раунды. Да вот, собственно, и все. Добавлять в этой ситуации мне более нечего. Алексия Фокс э, врубает Тео. Флеш Ждет сотню, но дуримарище. Вот лучше с Юспом играть, правильно. Ну, дробовик, конечно. Ага, достал дробовик, типа, самый умный, да? Ты бы еще бы через всю карту пытался убивать дробовика, Володь. Ну, я прям не знаю. Слайд Гардиан в очередной раз. Снова он, ну, постоянно уничтожает соперников. Просто где-то в каком-то раунде больше, в каком-то раунде чуть меньше. И Доупу предстоит убить четверых соперников. С тремя, если когда-то он справлялся. Правда, единожды. Но вот не удается здесь справиться даже с одним. 9-2. Промиаса продолжают уверенно щеголять, так скажем, к заветным раундом, которые нужны будут им во второй половине, когда они перейдут э, в слабую сторону. А объективно они действительно перейдут в слабую сторону. Учитывая факт того, что команда ATM тренирует карту Трейн, Но ну, я прям даже не знаю, какие перспективы во второй половине могут выйти у коллектива Промяс. Хотя, справедливости ради, я не вижу на самом деле, какой-то я прям, прям явной натренированности. Ой, а шо-то не зачекал. А шо-то не зачекал флэш! Не такой ты уж, как говорится, да, и глазастый. Ну, на самом деле, просто Ашот... Опять же, тайминги. Ашот стоял, чекал одну сторону, когда он пошел чекать другую, его соперник уже в этот момент пробежал дальше. Ситуация 3 в 3. Вроде бы, есть настрой выйти на точку Б у команды ATM, однако есть рядом апдаун, который может позволить в любой момент устроить перетяжку, ну, скажем, на точку А. И даже этот размен, кстати, сейчас может спровоцировать выход на одну из точек, и да, это точка Б. Мадам Алексия остается в соло, и нужно сейчас вытаскивать ситуацию один в 2, когда ты девушка. Это не, не то чтобы минус, это наобо наоборот... Плюс для команды про мясо, потому что действия Алексы не факт, что будут стандартными. Они могут быть, типичными ну, типично девчачьими. Но здесь чуть-чуть не повезло, даже немножко обидно за Алексию. А, ну, замечательно. Действительно замечательно. 9 хп оставила психопату, не хватило всего-навсего одной пули. И это был бы клатч. Конечно, не клатч года, но все-таки он был бы интересен и... Команда про мясо взяли, взяли бы десятый. Они и так, в общем-то, могут взять десятый. но просто сделают это, возможно, чуть-чуть позже. Хотя, может быть, и будет 9-6. Тут загадывать я, конечно, не берусь. Тео забирает бану на фасткапе. Ну, Денис... Ну, как-то слишком, Денис. Ну, Денис, зачем так откровенно занимать позицию на шестой линии, раскидывая гранаты и... Стоя, просто ожидая соперников Ашот Расстреливает слайд Гардиана в дымах Доуп Минус Алексия Фокс Ну и вылет Вылет Володи Дуримара Супер замечательно Ну, ладно Вот здесь уже, конечно, подкалю Владимира Естественно, это не так Но это хорошая шутка Мне кажется, она в данной ситуации уместна Можно ему вылетать Потому что толку от него все равно никакого не было Минус от бодяги 94 9-4 счет, дорогие друзья. Но можно было бы, кстати, взять паузу и уж подождать э -э, Володя Дуримара. В теории, как мне кажется, со стороны команды ATM это было бы вполне здравое решение. Но нет, пауз не будет. И что самое интересное про мясо, почему-то паузу эту самую не требует. Что поделать? Сейчас увидишь, как без меня они играют. Посмотрим, Володь, посмотрим Слайд Гарден Хэдшот по Тео. Размен от Доупа Зачем его ждать? Ну так я же сказал Как бы он вылетел и вылетел От него толку все равно немного Ну, опять же Естественно, это шутка Ну а вообще-то, как бы, Денис, все-таки ждать-то нужно, чтобы Продолжать матч 5 на 5 Все-таки это 5 на 5 Потому что, как бы, я не комментирую Вообще-то игры формата 5 на 4 Правильно, да и никто не играет 5 на 4, поэтому если уж произошел вылет, то все-таки, наверное, чисто со спортивной точки зрения стоило бы подождать. Ну, Денис пытался здесь в упор затаранить психопат. психопат в упор не таранится ни в коем образе, и 9-5. Пока что я действительно могу констатировать факт, что после вылета Владимира два раунда к ряду команда ATM забирает у соперников за счет пусть даже хоть какого-то, но численного перевеса. То есть, Володя же действительно где-то какие-то киллы давал, плюс э, отнимал на себя внимание соперника, и поэтому, само собой, он нужен своей команде, как бы команда не упиралась бы. Ну, нужен он. Нужен. Денис, Володя, тебе нужен. А, ну, и ты это, и на самом деле, конечно, и сам без меня прекрасно знаешь. Алексия Фокс э, сразу двух соперников замечает на зелени, и достаточно широкая, кстати говоря, информация о том, что, в общем-то, ну, основные от силы атаки находится на зелени значит плюс минус будет разыгрываться точка .а ашот погибает от рук флэша и я все никак не успеваю найти одного из они а все здесь бодяга это тоже у нас оказывается занимает зелень но уступает в перестрелке оппоненту с никнеймом флэши 10 5 смен сторон дорогие друзья коллективам неплохо было бы вот сейчас не давать рестарты на вторую половину, а дождаться как раз-таки появления э, Владимира. Что-то только, кс кстати, почему-то не все спешат переходить. <laughs> все, видимо, привыкли, что на фасткапе смена происходит автоматически. Ну, никнеймы у ребят, конечно, красивые. Я имею в виду Бодягу и Тео. Да, вы видите, что там у Бодяги какие-то каракули, хотя бы Тео. В целом нормально отображается, потому что Тео написано по-английски. Но вот Ашот и Бодяга, да, Каракули, да, увы. Вот видишь, без него тоже выигрываем. Я не отрицаю, я же не сказал, что вы без него не будете выигрывать. Вот, кстати, Володя вернулся. Кстати, Володя вернулся. Но один раунд вы выиграли, два отдали. По сути, Володя может козырять тем, что вы больше раундов отдали без него, чем взяли. То есть, получается, он все-таки какой-то профит нес Ну, вопрос, опять же Размер этого профита, насколько Ладно, давайте это уже не будем анализировать Это было и было Володя! О, вы видите, что Володя делает? А вы говорите, не нужно. Он энтрифрагер, елки палки Минус в зигзаг дал такой, что, наверное, сам не поверил, что это вообще э, был он. И 2 в 2 разменялись. Ситуация 3 в 3, дорогие друзья. Команда про мясо пытаются зайти на точку А. Пока что делают они это достаточно успешно. И надо признать, что даже еще и бомбу поставили. Тео и все вот эти вот ребят с каракулями в никнейме. Они же Ашот и Бодяга. Также идут на выбивание. Слайд Гардиан ваншотище по оппоненту. Здесь самое главное, конечно, такую позицию стратегически важную не отдавать. Слайд Гардиан справляется с тем, что делает еще один минус. Алексия Фокс, к сожалению, минус пока что не делает. Но соперника уже увидела. У соперника нет детских китов. Че и Тео такое решил сейчас сделать? Слайд Гардиан, кстати, разбивается. А Тео, кстати, забирает все-таки Алексию Фокс. И, к сожалению... Для команды мясо они все погибают, но, к счастью, для них же они все-таки выигрывают раунд 11-5. Далее, далее, и еще раз далее, дамы и господа. Разница ощутимая. У команды ATM форсбай, кстати, что вообще максимально интересно и непонятно. Зачем этот форсбай вообще в принципе сейчас нужен? И я даже затрудняюсь сказать на самом деле, зачем он нужен, потому что у меня просто нет никаких мыслей. Слайдгард Диан дожидается поджима и забирает сразу двух соперников это минус психопат и тоу, а тут последний пули еще и бодягу сносит. Ну, в соло остается у нас Ашот. Слайдгардин съедает и его. Очередной квадрокил в копилочке слайд-гардиана, по-моему, уже третий за этот матч, если не четвертый. Ну, короче, мне кажется, тут вот. Вот кто, если вылетит, то команде про мясо можно сушить весла. Это слайдгарден, вот однозначно. Вот если он... О, Алексея Фокс, 222 пинг. Вот это сильно. Где вообще она? 302 пинг. <coughs> Жесть какая-то. И все, и пинг становится нормальный. Энтрифраг фраг за Володей Дуримаром. Его маг 10 приносит возможность э, команде Промиаса захватывать точку А в большинстве. Ну, а, собственно, поражение в предыдущем форс ну, очевидно, не может пройти бесследно для э, стороны оборудования. Эх ты, Володя, Володя, в очередной раз с фармилки пытается настреливать на бешеную какую-то дальнюю дистанцию, которая, ну, очевидно, естественно, навряд ли бы сработала. Ну, можно было бы, конечно, с маг-10 убить соперника, но там соперники-то хитрые. Соперники-то максимально хитрые, но Денис одним ударом, можно так сказать, вырубает сразу двух соперников. И на табло 13-5. Разница 8. Аж целых 8 матч-поинтов, и реализовать это преимущество, мне кажется, команде про мясо вообще-то не должно составлять э -э никаких трудностей. Ну вот, мне так кажется, во всяком случае. Есть вопросы? слайд Гардиан минус Тео. Это минус со снайперской винтовки. Попытка захода на точку, в которой, в общем-то, опять же, преуспевают игроки коллектива про мясо. Во всяком случае, опять же, плюс для них. Количество их. Ну, минус от слайд Гардиана в очередной раз. В общем, ну тут продолжается уничтожение по всем фронтам. Доп... Не, долг, не не делает минус, увы. Ашот, Ашот забирает эмку и убегает, да. ашот к сожалению, здесь уже очевидно ни с кем не справится. Соперников много, Ашота догоняют и девайс у него из рук изымают. 14-5, два раунда и коллектив про мясо станут и в этом матче также победителями, как, в общем-то, стали в предыдущем. А я напомню вам, что это второй шоу-матч для коллектива про мясо за сегодня. Первый они выиграли со счетом 16, вот забыл. Двенадцать, 12 кажется, да? 16-12 или 16-13 у команды Баланс. Флэш, минус Ашот. Психопат отстрелялся по Дуримару и таким образом нивелировал старание Флэша, который сделал энтрифраг. Однако, парадоксально, но. Практически не было никаких перестрелок, а бомбу поставили. Это говорит о том, что команда ATM играют очень на пассивном удержании точки А. И, как вы можете заметить, 4 в 1. Ситуация тоже около э, неберущейся. Это страшненько, но не смертельненько, я думаю. Регина, добрый вечер. Еще раз вас с праздником. Я там вывешивал в группе ВКонтакте... Поздравительный постик, но вас, естественно, в очередной раз хочу поздравить также отдельно. Всего вам, всего, всего, благоухайте, как розочка. Будьте прекрасны, счастливы, что самое главное, и здоровы. А тем временем у нас 15-5, дамы и господа. Всего-навсего один раунд. Необходимо взять команде про мясо для победы, учитывая, что у их соперников сейчас full buy. Сделать это будет не так уж и тяжело Ой, простите, не так уж и легко Потому что теперь соперник, ну, хотя бы Может повоевать, хотя бы может Посопротивляться Правда, конечно, стоит подметить факт того, что сопротивление Оказывается недолжным образом Володя Дуримар устанавливает бомбу На точке А под шумок Но девайс у Володи, сами можете заметить Маг 10 Скорее всего, конечно, Володя здесь будет чекнут Если вообще до него хоть, хоть кто-то добежит Доуп Минус бан на фасткапе Как Володя писал, действительно, в какой-то степени, трэш-контент. Очень долгая перестрелка. Ашот забирает Алексу, но не остается времени на дефьюз. Дорогие друзья, дефьюз китов у него попросту нет, и Володя может добивать... А он убегает на сейф. <сélan> <сélan> <сélan> а он просто убегает на сейф, дорогие друзья, в последнем раунде матча. 16-5! Команда ATM проигрывают свою карту, даже невзирая на утверждение из чата от Дениса, что они эту карту э, тренируют. Ну, если они ее тренируют, то я, наверное, скажу, что тренируют они ее относительно недавно и не очень круто, да. Можно тренировать более активно и нужно тренировать более активно, тогда будет вообще все, что называется чики-пики.